уже стал что живое творчество это действительно такое вот э, оживление человека есть, это вот, я кстати все смотрели фильм фильм терминатор я например, не смотрел думал, что это какой-то совершенно какая-то фигня вот. только сейчас стал смотреть но там интересно действительно мысли вот о том как человек борется с механизмами да? в принципе это тоже вот в нашей жизни постоянно происходит то есть, мы, э, живое борется все время. вот это между землей и небом война происходит то есть, между живым и мертвым Вот. Главное определить, где живое, где мертвое. Потому что вот мертвое, как вот в Терминаторе, оно тоже похоже на живое. Понимаете, в чем проблема? И мне кажется, вот, живое творчество нам помогает как-то вот в этом разобраться. Если оно живое. О. Вот, если не буду продолжать эксперимент с примочками... Есть у меня такая песня, вот есть очень короткая песня, которую очень люблю, а есть очень длинная песня, их у много. Вот это очень длинная песня, поэтому мне очень трудно спеть где-либо. То есть вот, например, в парке, ну, точно невозможно петь, потому что люди просто умрут от скуки, мне кажется. Но, опять же, действуют по премудрости. А вы, я думаю, что вы уже, уже ко всему привыкли, вот, и вы все стерпите. Я очень хочу ее попробовать спеть. Она длинная, тяжелая для игры, может быть, для восприятия, но тем не менее, давайте вот в такой замечательный вечер, накануне Дня Веры, Надежды, Любви и матерь Софии. Проект тоже подвиг. Да, смирение, терпение. <смирение> Сейчас. Это будет небольшой подвиг с вашей стороны. называется, ну, допустим, зайдем, зайдем. серых дней Сперег я солнечной песни, а для тебя хранил огонь, что будем дальше. Честно, мне известно, ждет в облаках меня. Дождь говорит со мной, струй серебри со строй. Ночи играет листвой, поет мне песню до. Свет мне маяк во тьме. Разжам рассветы, спалив загады, оставим жадным жевать их злота. Сердцем не слепы, душой богаты. Смотрит ночь глазами-образами, Шепчет нежно то, что знаем сами. Со мной, смиренной красотой, я изнутри постил простой его язык, И той, которую видел я во сне, чей теплый свет мне to know Найдем в рассветный день незаконный Оставим бедным считать утраты Сердцем не злепы, душой богатый. «Восстание машин. Сейчас я шнур поменяю, возможно, делался в шнуре потому что пришлось еще с гитарой бороться Вот, эта песня написана на основе одного реального сна Я думаю, что вряд ли, что понятно с первого раза, что там происходит Вот, то есть сон вот такой достаточно яркий, сочный. Ну, то есть, знаете, бывает в жизни, ну, вот есть люди верующие, есть неверующие. Я, знаете, есть на телеканале «Спас» программа «Не верю», которая пропагандирует православный канал, пропагандирует неверие, я так считаю. Вот. Но там встречаются люди, которые реально не верят, вот. они очень здорово свою позицию излагают. И часто верующие люди не, не могут ничего противопоставить. Вот. Но я могу противопоставить то, что вот, бывают в жизни такие ситуации, когда ты сталкиваешься с тем, что вот, вот, вот сон, это понимаешь, что это сон, и чем я. Вот, вот, вот эта песня именно основана на таком сне. Вот, после которого как-то невозможно не поверить, то что есть нечто большее больше нас, вот, это больше, намного лучше всего, что мы знаем. Вот, есть, и творчество это замечательно на живом на настоящим часто вот это. Как бы красота мира, которая лучшая из совершение нашего, она пробивает часто, когда творчество действительно реально вот настоящее, ну вот в моем понимании. Вот, поэтому я считаю, что люди, которые могут услышать вот, живую песню, от искреннюю, они могут как бы, и уже готовы к восприятию другого мира. Mm -hmm. вот. Удивительно, что часто люди неверующие, у них в творчестве это тоже проскакивает. Вот, вот у Наты Котовской творчества, которая очень любят душу и прочее, но там такие замечательные есть прозрения, что вот я уверен, что НАТО очень верующий в глубине человек. Вот. Через нее происходит такое некое ну, откровение часто. Но это к тому, что люди часто относятся к, те, к людям с гитарой. Я просто борюсь с тем, что вот, вот, вот вышел человек на улицу, там, поет песни, ну что, вот, вот сотни там поют, он ну, замечательный, спой нашу любимую «Давай Цой». Вот Цой замечательный, мы в нем тоже, вот, в общем, певец-пророк. Вот. Но вот то, с чем мы сталкиваемся вот, на наших концертах, на сотворчестве, для меня это совершенно вот, явно тоже откровение какое-то божественное. Вот. Потому что это не может быть просто так. Вот. Вот. Это, это какой-то разговор с нами о чем-то важном и главном, в общем-то. То, что отодвигает всю эту миру куда-то на задний план. Вот. И чтобы вас окончательно загрузить, спою еще более тяжелую песню, по идее, там должен быть вокал, если бы Анастасия, я всегда жду, вот у Семенова, или Гуев, кто знает Вот мне кажется, получился однажды. В общем, песня называется «Путь на повор». Это вот предыдущая песня была, как бы, к параллельной королевству Богородицы. А эта песня Августа. Она про преображение, про преображение. Вот. Она тоже, кстати, морская, про море, про звезды. Но море там северное, белое. Знаете, моря будет не только теплое, но и холодное. Вот. И там есть припив, который можно, в принципе, как-то подпивать, если кого-то хватит смелости, наглости. Уверенности, там надо просто подпевать, путь на фавор, пусть на фавор. Пару на всел. Тени в зеркале вот, в сердце огонь поет, Ловя небесный, лед. В небо рвить ордань, крестами песенных стай, Духом водой крещены, Бога живого сыны рам вознесет. Пусть на вобор, пусть на побор, пусть на поворот, пусть на фоборы, пусть на фобор. Все лишь один из ста Избран был один из тьмы Петь свет на струнах тишины Воскресенье плывет сквозь бури житейских невзгод От топи земных болот, вечный радости борт Горей медь сердца, в жизнь любовь без конца Воскресенье мы, в колгот На на побор, путь на побор, путь на побор, путь на побор, и растирась небесная завеса, Сиянием серым благодать велась над весом. Дух видит в глубине белые крыла, слеток нам в света принося слова. На камне веры поклонные кресты, И на крови черничные кусты. Когда пройдет зимы и смерть Песня навстречу Мачты и купола Расправят паруса. На побор, пусть на побор, пусть на побор, пусть на побор, пусть на побор, пусть на побор, пусть на побор да смысл во всем есть смысл меняться давайте потом поговорим сколько еще время по идее нам нужно закончить теперь я в раздумьях у меня есть еще одна замечательная длинная песня тяжелая есть песня которую должны участвовать ладно давайте не буду петь тяжелую но она не тяжелая но просто длинная ладно закончим на такой ноте с только должны все шуршать, стучать и подпевать. Ок. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Не слышу okay. вашего волка. Okay. <смех> ну там, где-то там, где-то там. Вот. Да, это плохое Ну, кому-нибудь они. Кто Все плохие, но надо начинать. Давайте начнем. de aparto Осень, мне нравишься ты, пусть свете руб носит теплые дни, чего не попросим, по имя любви, то дарует нам со миры. То солнце, то слякоть, то слезы, то смех, увы, не хватает счастья на всех, мегает в туне суеты карусель, А мы смотрим в небо, мы видим на дне. Смотри, видишь, там выше крыш, Где гладь глядишься лишь. Не Лондон, там да мы не Берлин, не Рим не Париж. Глупая Америка, А ты Париж. Прощай, Россия, там вечная огня, огнем ясно, сердечными резна, иная, иная, иная страна, иная над нами, иная.